Дорогие друзья, пора подумать о подарках любимым мужчинам. Для тех, кто любит все свое носить с собой, я предложу портмоне на Рекара под артикулом 0377. Великолепное исполнение, натуральная кожа, мягкая фактура, классика! Можно выбрать портмоне этой же модели со светлой строчкой. Она придаст изделию более свободный современный стиль. Как и образу мужчины. В данной модели три отделения для купюр, первое обычное, во втором можно свободно разместить до 100 купюр, а третье, третье вы не найдете, и никто не найдет, здесь можно спрятать важный документ или заначку. Кроме того в модели 7 кармашков для кредиток, 2 кармашка с сеточкой для прав или фотографий. Три кармана для всевозможных бумажек, чеков, пропусков и подобных мелочей. А также отделение для мелочи надежно закрывается на кнопку. Портмоне упаковано в фирменную коробку. Ваш подарок будет выглядеть презентабельно и достойно любого современного мужчины. Это портмоне и много других вы можете найти на нашем сайте www.fortunagr.ru До скорой встречи!